Здравствуйте, друзья! Начинаем программу «Здоровая спина» с Надеждой Соколовой. Комплекс упражнений для нижней части спины, поясницы и тазобедренных суставов. Ставим стопы параллельно, разогреваем наши колени, разогреваем наше тело, начинаем с разминки. Ставим стопы на ширину таза или чуть-чуть шире и начинаем переводить таз вправо-влево. Повращаем таз, разогреваем наши тазобедренные суставы и нижнюю часть спины. Смягчайте колени, не торопитесь. Теперь разминаем стопы. Движение стопы начинается из тазобедренного сустава. Правая нога на полупальцы, разворачиваем колено в сторону. Меняем ногу, другая нога. Разворот нога на полу, пальцы, движение из тазобедренного сустава. Тянемся вверх руками, вытягиваемся, переводим руки вперед, подкручиваем таз, округляем спину, раскрываем грудную клетку и начинаем удлинять бока по очереди. Правый, левый бок. Разминать мы будем, конечно, все тело, не только таз, не только низ спины, но и грудной отдел. Раскрылись, закрылись и снова повращали таз. Одна сторона и другая сторона. Снова разминаем стопы, нога на полупальцы. Движение идет из тазобедренного сустава. Разворачиваем колено. Другая нога. Присогнули колени, покачали таз из стороны в сторону. повращали таз. Хорошенько прогреваем вниз спины. Смягчаем колени, не допускаем вращения на прямых ногах. Старайтесь, чтобы плечи оставались, плечевой пояс оставался неподвижен. Делаем шаг шире, уходим в небольшое плее и снова раскачиваем таз из стороны в сторону. Подаем таз вперед-назад. Акцент идет вперед, подтягиваете пупок к позвоночнику, держим пресс. Переход вправо-влево. Носок тянется к колену и сейчас чуть активнее работают мышцы бедер. Опускаемся в плие, вверх-вниз, раскрываем колени. Чувствуем, как у нас работают мышцы бедер. Останемся внизу, раскачаем таз вправо-влево. Переход вправо-влево из плие, переход вправо-влево. Как бы уводим таз в одну сторону, в другую сторону. Ставим стопы параллельно. И из этого положения начинаем выполнять склад. Отводим таз назад. Руки выводим на уровень груди. Спину держим, пресс держим. Вот здесь у вас будет работать низ спины. Пресс бедра и ягодицы. Теперь стоп параллельно. И уходим в присед. Таз назад. Плечи вперед. Спина прямая. Руки выводим вперед. У нас работают бедра, ягодицы, низ спины. Прорабатываем нижнюю часть спины. И помним, чтобы низ спины был сильным, нужно держать мышцы центра. Остались в нижней точке. Поработали только руками. Почувствовали мышцы вдоль позвоночника. Еще раз так же. Последний раз также и круглой спиной поднимаемся вверх. Смягчаем колени, уходим вниз в скручивание, расслабляем спину, поднимаемся, переводим руки на колени и растягиваем спину. Круглая прямая спина. Последний раз также и поднимаемся вверх остаемся на одной ноге выводим правое колено вперед на уровень таза и согнутую в колене ногу под прямым углом уводим назад контролируем мышцы центра оставляем колено на уровне груди подтягиваем колено растягиваем мышцы бедра и нижнюю часть спины. Отводим пятку к ягодице, подкручиваем таз, растягиваем переднюю поверхность бедра и подвздошно-поясничную мышцу и поменяем сторону. Согнутую в колене ногу под прямым углом уводим назад. Вставляем колено на уровне груди, подтягиваем колено, удерживаем это положение, отводим пятку назад, тянем подвздошно-поясничную мышцу, возвращаемся в плие, ставим стопы, раскрываем носки на 45 градусов, и выполняем небольшое неглубокое плее. Кружинище движение. Работают ягодицы бедра, работает низ спины. И снова собираем стопы. И из этого положения выполняем склад. Таз назад, плечи вперед. Вес на пятках стараемся отводить. Таз назад, не выводить колени вперед. Держим пресс, работают бедра, и ягодицы, низ спины. Последний раз также, И теперь выполняем присед, второй подход. Таз отводим назад, плечи вперед. Помните, что выполняя присед, у нас движение начинается из тазобедренных суставов. Удерживайте корпус, не наклоняйте его слишком низко к коленям. Отводите таз, старайтесь удержать колени на уровне пяток. Остаемся в этом положении и выполняем движение руками. Руки вперед, руки назад. Чувствуем мышцы вдоль позвоночника. Круглой спиной поднимаемся вверх и остаемся на одной ноге. Другая нога работает согнута в колене под прямым углом. Выводим колено вперед, уводим назад, работают мышцы бедра и нижние части спины. Подтягиваем колено к животу, удерживаем его рукой, растягиваем низ спины. Переводим пятку к ягодице, растягиваем подздошно-поясничную мышцу, переднюю поверхность бедра и меняем ногу. Остаемся на другой ноге, сгибаем ногу в колени и согнутая нога работает вперед-назад. Не торопимся. Сохраняем прямой угол в колене, подтягиваем колено к животу, растягиваем вниз спины и заднюю поверхность бедра, подтягиваем пятку к ягодице, тянем переднюю поверхность бедра и подвздошно-поясничную мышцу, чувствуем растяжку от тазобедренного сустава. Снова делаем шаг шире, уходим в небольшое плее, и снова небольшая пружина. Работают мышцы бедер, работают мышцы ягодиц и нижней части спины. Держите пресс и не выгибайте вашу поясницу. Расслабить колени. Переходим в колено-кистевой упор и из этого положения круглая прямая спина подкручиваем таз, растягиваем вниз спины, копчиком стремимся к коленям, попком к позвоночнику. Теперь уходим ягодицами на пятки и из этого положения поднимаемся, выпрямляем спину. Садимся на ягодицы и из этого положения переходим в небольшой наклон. Удерживаем спину прямой, работают руки. Пресс держим, спину держим. Старайтесь в этом положении спину не круглить и не выгибать. Возвращаемся в колено кистевой упор и по очереди начинаем выпрямлять правую левую ногу. Чувствуем, как у нас работают мышцы бедер, ягодиц и нижняя часть спины. Держите пресс и старайтесь переход с колена на колено выполнять как можно медленнее. Можно опираться на кисти, можно опираться на кулачки. Таким образом вы уменьшаете площадь опоры и увеличиваете нагрузку. Мы приподнимаем по очереди правую левую ногу. и другая нога, чередуем, не торопимся, держим спину и чувствуйте, как у вас работают мышцы пресса, мышцы спины, нижняя часть спины, и работают мышцы бедер и ягодиц, помните, что ягодицы, крепкие ягодицы помогают удерживать тело в вертикальном положении, то есть поддерживать правильное положение тела. Последний раз также округляем поясницу, выпрямляем, растягиваем нашу спину, расслабляем ее. Возвращаемся ягодицами на пятки. Из-за этого положения приподнимаемся, выпрямляя спину, удерживая ее прямой. Не торопимся. Спину не кругли, мы держим пресс. Ягодицы от пяток. Поднимаемся, попрямляем спину. Последний раз также. Садимся ягодицами на пятки, тянем руки вперед расслабляем спину возвращаемся в колено кистевой упор и начинаем раскрывать грудную клетку вправо-влево переводим локоть вверх ладонь уходит к уху чередуем правая левая рука работает грудной отдел и вся спина Не торопитесь, очень спокойно, на выдохе, пресс держим, спину держим и еще один раз так же и опускаемся на предплечье, выпрямляем правую ногу, уводим ее вверх на уровень таза и выполняем небольшое пружинищее движение Меняем ногу. Проверяйте колени на ширине таза. Уводим другую ногу на уровень ягодиц и пружинищее движение, Старайтесь, чтобы не качалась поясница. Садимся ягодицами на пятки, тянемся, отдыхаем. Переходим в планку. Остаемся на локтях, переходим в планку, спина параллельно потолку. Живот подтянут, держим это положение. Не выгибаем поясницу. Возвращаемся ягодицами на пятки. Отдыхаем. Чувствуем, как у нас расслабляется спина. И возвращаемся на предплечье. Снова выпрямляем ноги по очереди. Правая левая нога. Колени на ширине таза. Ногу поднимаем до уровня ягодицы. Не выгибаем поясницу. Держим пресс. Движение спокойное и медленное. Не торопитесь, пожалуйста. Приставили ногу, округлили спину, потянули ее. Голова тянется к локтям. Поднимаемся на кисти или на кулачки и снова раскрываем грудную клетку. Раскрывая грудную клетку, кисть уводим к уху. Работает грудной отдел, работает вся спина. Движение спокойное, мягкое. Также и опускаемся ягодицами на пятки. Снова расслабляем спину и переходим на ягодицы. Садимся на ягодицы, опускаемся на спину, подтягиваем колено к груди, удерживаем это положение. Почувствуйте, поясница опустилась в пол. Поменяйте ногу. Постарайтесь в этом положении напрячь мышцы пресса, подтянуть пук внутрь. Теперь переведите кисти под затылок и из этого положения, напрягая пресс, вводим колено на уровень таза. Сгибаем ногу в колене под прямым углом и постарайтесь, чтобы движение шло из тазобедренного сустава, не от колена. Поднимая ногу. Нога сгибается, сохраняя прямой угол. Колено выводим на уровень таза, не подтягиваем его к животу. Чувствуем, как у нас работают мышцы пресса и нижняя часть спины. Вы также будете чувствовать мышцы бедер. Держим пресс. Помните, что без сильного пресса не бывает сильной поясницы. Сгибаем ноги в коленях и теперь из этого положения выполняем скользящие движения пятками от ягодиц. Снова держим пресс, снова чувствуем, как у нас работают мышцы нижней части спины, работает поясничный отдел. Держите пресс, постарайтесь, чтобы вы чувствовали низ живота, зону бикини, подтяните пупок к позвоночнику, удерживайте поясницу прессом. Последний раз и выпрямляем ноги. Скользящим движением на выдохе отводим правую ногу в сторону. И стараемся, чтобы таз оставался зафиксирован. Другая нога. Скользящие движение в сторону. На выдохе. Последний раз также и снова начинаем выводить колено на уровень таза. Держим пресс, держим поясницу, раскрывайте вашу грудную клетку, проверьте пожалуйста шея не должна напрягаться, верх спины расслаблен, локти лежат на полу, работают только ноги. Чувствуйте как у вас работает нижняя часть спины квадратная мышца поясницы еще один раз так теперь сгибаем ноги в коленях и начинаем выполнять плечевой мост мягко прокручиваем поясницу Подкручиваем таз и начинаем приподнимать копчик над полом. Амплитуда небольшая. Старайтесь почувствовать, что вы мягко животом опускаете поясницу в пол. Прокатываете поясницу по полу. Возвращаясь, старайтесь почувствовать, что под поясницей появляется естественный прогиб. Возвращайтесь до нейтрального положения поясницы и постепенно начинаем увеличивать амплитуду. Живот внутрь копчик тянется к коленям, снова уменьшили амплитуду и постепенно начинаем приподнимать поясницу выше. Не выгибайте поясницу, не поднимайтесь резким движением. Мягко и спокойно. Вот такого резкого движения мы не выполняем. Стараемся мягко, медленно и спокойно. Выпрямляем обе ноги и подтягиваем одно колено к животу, подтягиваем пупок вовнутрь, постарайтесь руками просто придерживать колено. Ставим правую стопу на левое колено, левой рукой тянем колено по диагонали в пол и меняем, подтягиваем другое колено, левое колено к груди. Ставим левую стопу на правое колено и тянем колено в пол по диагонали, возвращаемся, подтягиваем оба колена к животу, придерживаем ладонями ваши колени и вращаем таз в одну сторону и в другую сторону. Отпускайте колени на длину рук старайтесь чувствовать напряжение под пупком. Подтягивайте колени к животу, тянитесь бедрами к ребрам. Можно взять себе за стопы и мягко раскрывая грудную клетку тянем колени к плечам. Если не получается, пожалуйста, положите под затылок валик или останьтесь в той амплитуде, в которой вам комфортно. Опускаем ноги на пол, выпрямляемся и разворачиваемся на живот. Ладем лоб на кисти, подкручиваем таз, подбираем живот, лобковая кость упирается в пол. По очереди поднимаем вверх правую и левую ногу, не высоко, не отрывая таза от пола. Почувствуйте, что таз остается прижат к полу. Под пупком у вас как будто есть воздушное пространство. И чувствуйте, как у вас работает низ спины. Не допускайте напряжения в пояснице. Если вы чувствуете напряжение в пояснице, поднимайте ногу ниже. Колено приподнимается и нога тянется назад. Не стремитесь выпрыгнуть ногой вверх. Движение мягкое, спокойное, не резкое. ставьте ноги вверху, теперь такое встречное движение или поплыли, маленькие ножницы или поплыли, колени на весу, таз прижат к полу, амплитуда небольшая. Пускайте ноги вниз, приподнимайтесь, садитесь ягодицами на пятки, расслабляйте вашу спину, переходите на локти, удерживайте планку. Помните, что пресс подтянут, спина параллельно потолку. Выпрямляем колени, усложняем планку. Старайтесь в этом положении не поднимать таз. Если тяжело, останьтесь на локтях. Сильнее держите низ живота, сильнее подкручивайте таз, чтобы не было напряжения в пояснице. Опускайте колени в пол. Держим это положение. Поднимаемся на кисти, можно опереться на кулаки, можно опереться на кисти. Останемся в планке спина под наклоном. Держите пресс и не выгибайте поясницу. Выпрямляйте ваши колени и удерживайте планку. Старайтесь, чтобы таз не опускался вниз. Не допускайте напряжения в пояснице. Держим. Опускайте колени в пол. Садитесь ягодицами на пятки. Тянемся, отдыхаем. И снова возвращаемся на живот. Лоб опускаем на ладони. Прижимаем таз к полу. И на выдохе поднимаем, чередуя, поднимаем правую и левую ногу вверх. Помним, что таз остается прижат к полу. Мы не торопимся. Колено тоже приподнимается над полом. последний раз также и теперь мы поднимаем обе ноги вверх удерживаем их на весу колени приподняты ноги невысоко, таз прижат к полу выполняем небольшое движение ногами встречные пятки навстречу друг к другу а теперь плывем если мы хотим усложнить мы хотим мы можем приподнять вверх спины мы можем приподнять плечевой пояс Лоб останется на ладонях, локти останутся раскрыты, таз прижат к полу. Опускаемся вниз, переводим кисти на уровень груди, садимся ягодицами на пятки и теперь мы отдыхаем, тянемся. Тянемся всем телом. Чувствуем, как у нас опускаем грудную, можно раскрыть колени, Опустите грудную клетку между колен. Почувствуйте, как у вас полностью расслабляются мышцы спины. Приятное, приятное, приятное расслабление. Переходим в колено-кистевой упор. Можно кисти перевести чуть-чуть вперед, дальше, и как бы упираясь руками, тянуться ягодицами назад. Упираемся. Ладонями или кулачками выберите удобное для себя положение, округляйте вашу спину, тянитесь копчиком к коленям, смещаете чуть-чуть вес, как будто упираетесь руками, отталкиваетесь руками от пола. Последний раз также снова садимся на ягодицы, поднимаемся вверх, собираем руки, тянем их вверх, чувствуем, как наша спина поработала. И на сегодня это все. Помните, что никогда не нужно форсировать события. Если у вас что-то не получается, всегда возвращайтесь к дополнительному уроку, где я подробно рассказываю технику выполнения всех упражнений. До встречи, друзья!